Здрасте! Сегодня я расскажу о программе RainMeter. В ней можно делать свои виджеты или же можно скачать их из интернета, но я же буду говорить именно о создании. Для начала хочу сказать то, что мне удобнее говорить скины, все таки в самой программе они называются именно так. Вот пара примеров, что можно сделать с помощью этой программы. Это можно найти на официальном сайте. Что нам потребуется? Во-первых, сама программа, и давайте мы ее сейчас установим по-быстрому. Переходим в какой-нибудь поисковик, пишем Rainmeter и переходим на официальный сайт rainmeter.net. Нажимаем «Скачать», и если у вас не скачивается или же вылезает какая-то ошибка, нажимаете Мирр, и у вас все нормально скачивается, скорее всего. После скачки файла запускаем его. Здесь мы ничего не трогаем. Нажимаем «Далее». выбираем первую галочку, если вам нужна 32-битная версия программы. А вторую, если вы не хотите, чтобы она была в автозагрузке. Путь установки можно не трогать. Нажимаем «Установить». После установки можно оставить галочку «Запустить Rainmeter» и нажать «Готово». У нас запускается Rainmeter. Давайте закроем все скины, которые загружены по умолчанию. Нажимаем по ним правой кнопкой мыши и закрыть скин». Далее нам потребуется программа, в которой мы будем писать скин. Делать это можно в обычном блокноте, но для удобства я рекомендую установить Notepad++ или другую подобную программу. Переходим в RedMeter, «Настройки». Если вы хотите, вы можете здесь изменить язык, а также изменить путь к редактору кода, если вы, например, установили тот же Notepad++. Просто находите папку с установленной программой и выбираете экзешнг. Сейчас уже все полностью готово и можно написать свой собственный скин. Для этого нужно придумать, что вы именно хотите сделать, изучить официальную документацию и написать уже сам скин. Документация на английском, а видеоуроков никаких нет. Именно поэтому вы можете поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и дождаться моих видеоуроков на русском языке. И я надеюсь, что кому-нибудь это будет интересно. На этом все. Всем удачи. Всем пока.